Hi guys, welcome back to John's Blagere Reaction. First video reaction. Let's go to our favorite country, which is Russia. Private and special Russian friends. How are you all guys? I'm here doing fantastic and amazing. And the title of this video, as you can see on my thumbnail, is the Lieutenant of the Sea Front was mistaken for daring dager and tried to learn what came for this." Oh my God, I'm so excited with this one. And uh, credit to the owner also with the video to ARMY and the true story and the stories I'll put in the description box below so that you can connect also with the owner of the video and if you're new to my channel, just click on subscribe button, click on notification bell so that you'll be updated on a future uploads and if you put some comments and suggestion related to this video or any Russian video so you can suggest, drop it in the comment section, upload to read and respond to you all and make your video request. So let's get to it. guys. enjoy and uh, I want you to turn on the CC down there for your Russian and English subtitles or whatever language that you want. Enjoy, guys. Wow.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 Проинструктировав всех, кого можно и нельзя, я дернул к себе на родину. По приезду я выслушал отпетков кучу причитаний и наставлений, посидел за столом с родственниками и убыл на свою квартиру. Там, собственно, обзвонил всех друзей-приятелей и, и вечером началась грандиознейшая пьянка. Народу было много, вот есть закуски еще больше, произносились тоусты, пелись песни, кто-то тихонечко и интеллигентно, чисто по-граждански, блевал в туалете. В процессе пьянки раздавалось несколько телефонных звонков и чей-то бодрый мужской голос спрашивал «А эта квартира такого-то?» «Да», – отвечал я, «А вы завтра на месте будете?» «Да, блин, заходите, похмелимся»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 Капитан хмыкнул, «Видно, внешний мой вид доставил ему истинное наслаждение. Действительно, стоит полупьяное тело в трениках майки со свежим шрамом на морде и дерзит. Сдержав бившее его изнутри негодование, капитан весьма вежливо попросил меня проехаться с ними. Я подумал, что каким-то образом нашим городским властям стало известно, что доблестный герой чеченской войны приехал в родной город и хотят они меня пригласить на какой-нибудь форшет. Капитан сказал, что в принципе они на машине. И я, накинув спортивную куртку и поменяв тапки на кроссовки, спустился с ними к подъезду. Дальше все напоминало дурной сон. Возле подъезда стоял воронок. И пока а -а -а. я стоял, открыв рот, менты быстренько впихнули меня в обезьянник и захлопнули дверцу. «Э, уроды, вы че творите?» – закричал я. «Молчи, придурок, отбегался!» – сказал саперный капитан. Менты поддержали его ржание. Дальше все и вовсе напоминало театр абсурда. Меня привезли в военкомат и засунули в актовый зал к куче полупьяных призывников. На дверях стоял какой-то мабути и гордо их гнаил. Кому-то орать, что я старший лейтенант, представитель разведки ТОФА и только что прибыл со штурма Грозного, было абсолютно бессмысленно. Потом пришел тот самый капитан, который оказался начальником отдела призыва. Он начал читать в списке команд и выслушивать все пожелания абсолютно не желавших служить призывником.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 видов стрелкового оружия верещал толстый сержант. «А тебя научили?» спрашивал я. Военком хмыкал, капитан багровел, призывники ржали. «Да я!» ерепенил самобутей. «Да ты писарь, видать! Вон чоки какие!» бухтел я.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 «А кто вам сказал, товарищ подполковник, что я родине что-то должен? А почему в Мабуту?» Я специально акцентировал слово «мабута». «Чё два года возле какой-нибудь БМПшки загибаться?» Войнком открыл рот и сумел сказать «А вы знаете, что такое БМП?» «Я не торопясь». Выдал ему расклады и про БМП-1, и про БМП-2, и про БТР. все, что помнил с училища. Мабутей притух. Он вообще попутал все на свете и не понимал, что творится. Столько умных военных слов про БМП...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 сказал я. Мы двинулись в кабинет к капитану.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 свою ушибленную ногу капитан попытался вскочить чё капитан не уставником решил заняться злобно спросил я его он молча открывал рот напоследок дав волшебного пинделя сержанту я гордо удалился из военкомата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 Я широко распахнул дверь. Мда, в группу захвата теперь входил и ушибленный мной сержант. Немая сцена из «Ревизора» была ничто с той немой сценой, которую я увидел. «Ну чё, поехали, имбецилы!» Блякну я, и спокойно дверь, начал спускаться к воронку. Надо ли говорить, что сержант Мамбути ехал до военкомата в обезьяннике, со страхом посматривал на меня и тихонько поскуливал. Капитан же хранил героическое молчание. Военком потом сказал, «Ну извините, товарищ старший лейтенант, напутал начальник отдела-то, напутал. Вы когда поступали в училище, то в отдел на призывниках другой сидел, и что-то не срослось там, вас разыскивали как уклоняющегося» по поступившим в военные учебные заведения, но ну не догадались глянуть уж, простите. Да, вечером капитан выставлял мне кабак. А куча призывников, которые со мной сидели в актовом зале, увидев меня в форме, надолго лишились дара речи. Все как один вожелали служить в доблестной морской пехоте. Такие вот дела. Вау such a humorous way of representing like hisat's video an amazing one I enjoyed watching like this one because see how Russian are having this humorous way of making such video making such like a gathering together enjoying some vodka and everything and that and the story was so funny and hilarious that I enjoyed it so much and I know that uh, I really want to know more about a uh, Russian people and they are such crazy incredible and so funny I enjoyed it so much you guys you enjoyed it though because this is such a fun way of knowing all about the Russians and incredible goodness gracious. I enjoyed it so much are you guys you enjoyed it too like the lieutenant of the sea front was mistaken for daring catch and tried to learn oh my goodness you guys